99 -го года я работаю механик. У кого можно научиться правильно все делать, кроме как у дилеров? Я делаю максимально хорошо, потому что моя работа это мой дом. Косяка в пароли, мы за собой его исправляем всегда. Посидел, подумал, либо почесал, приехал ко мне. Вот есть технология. Я объясняю, что я молодец. Если запчасть некачественно, то я разбираюсь со своими поставщиками. Если вы хотите все и сразу, пойдите к бабке в ванге. Потому что это, это жизнь.